Ну, сначала гляньте. Гойда, братья и сестры! Гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся! Мы идем! Гойда! Русский парень в центре столицы не какой-то там Берг или Фон. От души так, как говорится, Очень громко кричал в микрофон. Был настолько русским тот парень, Ну, кого с ним поставить бы в ряд? Невский с ним по сравнению татарин, Мономах с ним рядом бурят. В доказательство происхождения Он кричал о священной войне. Про ужасные там извращения и другие угрозы извне. Наготови у нас меч и плеть, Как один встанем, крикни лишь Гойда, Чтоб Руси не дать залететь от бесполого, от рептилоида. Мне за Красную площадь обидно, Где гласят вздор, как высшую истину. Все равно русским быть мне не стыдно. Стыдно быть вот таким, ухлобыстенно. Монетизация отсутствует. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для оказания помощи в описании. Большое спасибо.